Всем привет! Вы слушаете подкаст «Голоп Галилея», это выпуск номер 8, сегодня веду его я, Владимир Близнецов, и подкаст «Голоп Галилея» продолжает свое питерское турне. Сегодня у нас в гостях Виталий Васинович, руководитель научно-просветительского проекта «Зануда», магистр психологии. Есть! Yes. Всем привет! в сверхъестественное, но не совсем под обычным углом. Эта тема уже много где поднималась, и обычно про нее говорят, как почему люди верят в некоторые паранормальные вещи, там в Бога, в духов, в домовых и прочее. Мы подойдем с другого угла несколько. И я хочу поговорить про то, почему люди верят не просто в какие-то, в то, что у кого-то есть сверхспособности, а которые верят в то, что у них есть сверхспособности. Ведь не было бы понятия там, телепатия, телекинез, если бы люди не говорили, вот я вот я обладаю телекинезом, я могу двигать вещи силой мысли. И что должно быть у человека в голове, что он реально, вот он положил там, не знаю, смартфон, и он думает, что он его двигает. Угу. У него должна быть в голове такая мысль. Я бы даже сказал, такое допущение. Ну или такое убеждение. То есть у него должен быть в голове текст. Вопрос, где этот текст, вот этот вот код, у него... Вопрос, откуда этот код взялся, этот текст. Лучше пояснить. Ну, то есть, у него есть убеждение, что он может двигать предметы, или что у него есть, или есть у него понимание, что люди, в принципе, умеют двигать предметы, поэтому он тоже как бы умеет. Есть два способа, как можно это проанализировать. Первый способ этого анализа заключается в том, что человек верят, что у него есть сверхъестественные способности, но они еще не проявились. Второй вариант, что они у него есть, и он был сам свидетелем э, результата работы его сверхъестественных, то, что мы называем сверхъестественными способностями. Но вот для меня есть некоторая градация, ну, условное разделение сверхъестественных способностей, сверхъестественных способностей, скажем так, по уровням. Есть... Допустим убеждение, что человек может вызывать дождь. Да. И, то есть, он, если он будет летом стоять там на балконе и каждый день пытаться вызвать дождь, рано или поздно дождь пойдет, да. и он как бы подтвердит. Просто, ну, не всегда работает. Я не настолько сильный там крутой экстрасенс, но вот я старался, старался, и в конце концов у меня получилось. Да, Скиннеровское подкрепление. Да. А потом чтение мыслей. То есть, на мой взгляд, это уже следующий уровень. То есть, то есть это нет. намного сложнее а, ну, просто списать на вот такую базовую там, когнитивную ошибку. Да. А, то есть, человек думает, что он читает мысли других людей. Он так. там да, рукой так ходит, и так, как я сейчас делаю у тебя, словно да. джедай какой-то. И такой, Виталик думает, что много в мире идиотов. Не я знаю. Я думаю, что курица 76. Но в целом, да. Да, у меня не получилось. И людей Попробуй тоже. еще разок. Давай. А как это делать? И, и, и еще разок, и еще разок. И так вот на 30 да, да. Как это в голове делают? Загадать число от одного до 10. Загадал. 7. Один. Я Не непредсказуемый. А, вот мне нужно а, что-то между телепатией и телекинезом. То есть манипулирование предметами, считывание мыслей, предсказание будущего. Предсказание будущего. Вот вызов дождя, потом предсказание будущего, потому что, на мой взгляд, она работает похоже. Так. Потом а, телепатия, потом телекинез. А потом я есть мессия, сын божий. Окей. Okay. Мне интересно, чем обусловлено, ну, с точки зрения психологии, может быть, у меня есть свои догадки, не психологические просто, так от балды размышления. Мне интересно как раз психологические вещи, что вот человек вызывает дождь, окей? Okay, yeah человек, там, телепат. То есть, шаманы, или То есть, есть ну, не знаю, есть, допустим, какая-нибудь корреляция с IQ, например, или нет? С верой, собственно, сверхъестественными способностями? Не думаю, что есть корреляция с IQ. Она и не должна быть, потому что интеллект не за это отвечает. Тут, смотри, есть длинный ответ. Как с точки зрения психологии трактовать то, что человек верит в собственные сверхъестественные способности и имеется в виду, что это способности, которые появляются нерегулярно, иначе это было бы естественными уже способностями, мы бы их перевели в этот ранг, и в том, что он изначально, в принципе, задумался, что он так может сделать. Я недаром сказал, что это некоторая мысль убеждений можно просто немножко пройтись по эволюции веры. Тут просто есть некий серьезный фундамент, который надо сразу оговорить. Значит, если мы посмотрим с точки зрения эволюционной психологии, зачем нужна вера, откуда она взялась и какое она дает преимущество, а мы исходим из тезиса, что мы сейчас обладаем теми вещами, которые имели некоторое эволюционное преимущество – и вот то, что так много верующих людей есть, уверенных в своих способностях, это показатель того, что вера является важной вещью в жизни человека, обеспечивающая его выживаемость и конкурентоспособность. Вернемся в дикие времена, где у нас есть племена, где есть у нас охотники, путешествующие на длинные дистанции, изнемождающие себя, умирающие в пути. И в один момент эти охотники, их там возьмем 100 штук, могут поделиться на два типа. Первый тип – те, которые неверующие в том, что все закончится хорошо то есть исход, предсказание будущего, что все будет хорошо, поиск оправданий, что будет хорошо, например, определенные знаки или то, что так шаман сказал. Значит, вот, вот возьмем просто экстремальную ситуацию для охотника. Он без еды, там без, грубо говоря, топлива в далеком пути от дома. И он уже на исходе сил. И значит, здесь их можно, как любого там туриста, поделить на два типа. Те, кто будут депрессовать по этому поводу, испытывать резкий стресс и тратить калории на то, чтобы справиться с этим стрессом, значит изнемождаться быстрее. И те, кто будут уверены, потому что у них есть некий фундамент, не имеющий научного обоснования, например, то, что науки в тот момент еще не было, которые вот, уверены, что все у них будет хорошо. Вот какого, кто из этих двух охотников выживет скорее? Но я поставил больше вот до второго. И поэтому вера в том, что вот будет лучше, чем вчера, или будет не хуже, она является фундаментальным психическим свойством. Вот это с точки зрения эволюционной психологии. Поэтому мы вс нас всех заложена вера. Второе. Это с точки зрения социальной психологии. То есть, каким образом повлияли на человека так, что он доверяет шаману, что он доверяет книгам, что он доверяет людям в рясах и что он доверяет людям с бородами или бабушкам, которые гадают на условных костях. Это вопрос психических особенностей самого человека, так называемая внушаемость. Ну и, например, третье — это отсутствие критического мышления. Поскольку вера в сверхъестественное у нас, скажем так, появляется раньше, чем критическое мышление, то мы как-то вот иногда не успеваем избавиться от этого представления, как и некоторые взрослые люди, пока у них не появятся дети, или пока они не уедут от родителей не понимают, что Деда Мороза не существует. В прямом смысле этого слова. Но что заставляет... Ну, условный дядя Вася, современный, так. он сидит себе на диване, у него все есть. У него там телевизор, работа, не знаю, там жена-дети, и при этом он говорит, я вот там, читаю мысли. При этом он может не быть, ну, знаешь, не быть таким человеком, который, вот, типа, приходите ко мне, я буду там сеансы проводить какие-то, лечить будущее, предсказывать. Он просто сидит, ходит на свою работу и просто пописывает там в интернете где-нибудь на форуме, споря с очередными там скептиками, говорит, ну вот, типа, как же нету, вот у меня есть способности. Ну, просто, ну, я не корыстный человек, я на этом не зарабатываю, но он искренне уверен, что они у него есть. Окей. Okay. Ну, надо тогда понять, откуда у него такое убеждение появилось. Вероятнее всего, дядя Вася когда-нибудь говорил с тетей Зиной, и в силу некоторых особенностей дяди Вася, например, что он не сдерживает свой поток речи, он периодически ляпает мысли, а тетя Зина говорит, да-да-да, как ты догадался. И он, ища оправдание, как он догадался, находит то, что лежит в его ближайшем дискурсе, которое может звучать так он лежит на диване, смотрит РЕН-ТВ, и там говорят, вот, люди умеют читать мысли. Если там был бы не РЕН-ТВ, а статистика ТВ, то он бы узнал, что есть там возможность угадывать, или какой-нибудь, знаешь, менталист ТВ, где менталисты, как фокусники, рассказывают, как это делать. Он тоже вот, интерпретирует, а, да, один раз на сто угадал. А поскольку у него ближайшее объяснение вот здесь было, то он проинтерпретировал такой факт э, в свою пользу, что у него есть сверхъестественные силы. Подожди, то есть ты считаешь, что то, что ему первым попадется, то, скорее всего, он и примет. То есть мне просто кажется... Ну, то, чисто... что находится в его ближайшей картине мира. Если у картины мира сформирована э, мифология и магия, и вот его источники информации, интерпретации фактов как раз-таки вот из этой, грубо говоря, сферы, то он будет это интерпретировать вот в этой картине мира. Если он вырос бы в ми картине мира скептика, или критически мыслящего человека, или фокусника, или статистика, то любое чтение мысли он бы интерпретировал, как вот это ему было изначально задано. Он, как ему все мы, машины по интерпретированию и попытке найти взаимосвязи. И на взаимосвязи мы находим, исходя из некоторых э, знаний, неважно, они правдивы или ложны, которые нам дает общество. Одним из триггеров, который заставил меня выбрать вот такую тему, для сегодняшнего разговора, был эфир на радио Мегабайт, куда позвали нашего Александра Головина, ведущего подкаста Критмыш, чтобы он поучаствовал в споре с астрологом-экстрасенсом. Этот астролог-экстрасенс такой довольно молодой парень, он не был, не косплел там черного мага, он не был там в обвишеном улетами всякими. Но при этом, да, там астрология, экстрасенсорика, а, лечение, лечение тяжелых заболеваний, вот это меня особенно поразило. Он говорил, вот я, моя основная специальность как экстрасенса, я лечу серьезные заболевания. Вот. И мне показалось, что он ну, намного страшнее каких-нибудь условных гомеопатов. Но вот под конец передачи, ну, мне было очень интересно, ну реально ли он во все вот верит, что вот да. он просто бабки зарабатывает, потому что у него курсы есть, он там обучает там молодых экстрасенсов. Но под конец передачи он решил продемонстрировать свои способности. Он Александру говорит, ну, сядь там напротив меня ровно, закрой глаза и сиди. Там проходит 10 секунд, и он говорит, видишь, видишь, у тебя вот веки дергаются. Это вот я на них воздействую. <говорит> и на самом деле вот я запись смотрел, на записи ничего этого видно не было. Александр начал оправдываться, говорит, ну, типа, у меня физиологический просто эффект, у меня так часто бывает. Может быть, мне кажется, смело говорить, но как бы нет, ничего не дергалось, никто ничего не... Саша ну, потом попросил перестать это канал и да, заставить да, его да. веки остановить двигаться, а чувак сказал, ну, что-то вроде э, я вот перестал это делать, у тебя теперь стали меньше веки Не, двигаться. Нет, он не так сказал, он сказал, это так не работает, то есть я вот запустил процесс и все, да. то есть я остановить его не могу, ну, такое оправдание нашел. То есть он не контролирует это. И мне интересно, он это искренне сделал, он такой сидел, и вот я сейчас прям по щелчку пальца покажу, какой экстрасенс, и он решил так потролить? Но и стоит речь идет о том, что человек, мы принимаем, что никакого влияния он не может оказать, никакого там канала биополями своими и так далее. То есть вопрос заключается в следующем. Он действительно думает, что у него получается влиять на веки, или это демонстрация, трюк, который он демонстрирует, показывает всем там, его потенциальным клиентам. Я бы поставил на первое. И это как раз-таки, опять же, относится к тому, как он убеждает и как другие люди начинают думать в том, что возможно действовать над других людей. То есть это же вопрос внушаемости. Он, правда, не говорил, Саша, я сделаю так, что тебя веки начнут дергаться. Он просто нашел довольно тупую штуку, посмотрел там, на Сашу и нашел какой-то тик, и сказал, что этот тик вызываю, собственно, я. Вообще, когда речь идет о фокусах и о демонстрациях, которые, они же могут и провалиться, то ты всегда знаешь, что ты делаешь, что ты осознанно готовишь пациента, что ты осознанно используешь эту технологию для того, чтобы она э, сработала. Иначе ты ее не будешь использовать вот так вот на камеру. Или он очень хитрый, что, собственно, мне тоже очень сильно кажется правдивым, потому что он использовал веки, которые не видны на камеру, при этом ссылался на камеру, не видны были ведущие. Ну и, собственно, на самом деле, ты когда закрываешь глаза в свете, ты немножко чувствуешь, как у тебя двигается глазное яблоко, и ты можешь в некоторых случаях, если ты не супер скептик, доверить, А, так вот, оказывается, кто заставляет мои глаза двигаться. Можно сделать другой опыт, сделать, сказать так, что я могу, знаете, что сделать? Я могу добавить сахар, вот я могу заставить тебя чувствовать сладкое. Вот пример, вот хлеб сладкий, ну нет, наверное, хлеб не сладкий. А если ты хлеб будешь долго жевать и разжевывать, то у тебя потом сладость появится на языке. И вот сказать, что ты сейчас, вот я на тебя влияю, ты жу, жу жу, ты влияешь. А, чувствуешь сладость? Это вот я, как Иисус, поменял из хлебного вкуса на сладкий вкус. Хотя физика, точнее химия этого процесса друг, другая совершенно. Кстати, интересно, надо попробовать, вот, с хлебом. Да, пожуй. Интересно. Это фокус. Вот, я тоже склоняюсь больше к первому варианту, что он верит в то, что он продемонстрировал. А, ты думаешь, что он верит. Нет, а, я ты... думаю, что он фокусничает. Так, первый вариант это был, типа, вера. Я помню, первый вариант жулика, второй вариант или вера. А. Вот ты думаешь, что он уверен в том, мне что... Кажется, мне кажется, мне ну, кажется, я смотрел эфир, я читал какие-то с ним переписки, мне кажется, что он верит... И именно вера заставляет его, ну, так легко демонстрировать довольно абсурдный ну, трюк. То есть там даже трюка никакого нет. Там просто, да. ну, у человека ничего не дергается. То есть он mm -hmm. просто закрывает глаза и он говорит, вот смотрите, дергается. При этом никто не видит это, кроме него. Ну, может, сработает, он так мог подумать. Вот ты хочешь демонстрацию, сейчас я тебе покажу демонстрацию, до которой не так-то просто докопаться. То есть наверняка он продумался, он похож на чувака, который будет продумывать и потом на импровизации вылазить. Он подумал, может, сработает, потому что до этого работало, и для него не докопаться фактически. Оно сработало. Ты интересно заметил, что он, видишь, молодой, и он при этом лечит там, тяжкие заболевания. Может быть, с этим, собственно, и связано, потому что вот он уверен в себе, он там начитался всякой литературой, его убедило, и у него там благодарные клиенты внушаемые, и он еще не сталкивался с тем случаем, когда он вроде как излечил человека, а он не излечился и умер. И тут есть два пути: либо он признает, что это он накосячил, что вряд ли, потому что психика не склонна признавать свои ошибки, скорее либо он найдет какие-нибудь другие оправдания этому де э, действию. Ну, он бы сказал, скорее всего, что ну и у самых светилов медицины бывают смертельные случаи. Но он нашел бы себе оправдание, да. Но вообще опыт показывает исторически, что большинство целителей экстрасенсов это жулики. Это как раз был мой следующий вопрос. Я хотел тебя попросить так субъективно оценить а, количество шарлатанов, и, ну, шарлатанов, которые понимают, что они шарлатаны, и тех, кто искренне считает, что у них способность. Ну, это очень сложный вопрос, так не хочется э, на обум. Ну, по, по своему кругу, то есть ты общался с определенным кругом? там Давай конкретно, да, да, я и сам был э, из этого круга не один год. Давай попробуем просто кого-нибудь конкретно назвать. Насколько тарологи уверены в том, что их вот эта тарология работает? Судя по опытам, который был на Гарри Гудини, интервью Фей с астрологом и там интервью Алисы с тарологом, они уверены на сто процентов. Мне кажется, в эффективность таро поверить не так. Очень, сложно. Лег очень легко. А. Я их многих этих торологов видел. Там, где мы проводим научные программы, там же арендуют помещения торологи и всякие экстрасенсы. Ну, и толкинисты тоже. Ну, толкинисты — это чудесная прияда людей. И все эти тарологи, очевидно, что они уверены. Знаешь, как у них лекция звучала? У них лекция звучала следующим образом. Просто чтобы понять уровень, уровень э, знаний, в который они должны поверить. Она звучит следующим образом. Цитирую. Ну вот, если вашему э, подопечному попадается вот такая карта, я вот сам карту не видел, из-за того, что я был с угла, значит, вот такая карта, то вы сами знаете, что это означает. И все такие, да-да-да-да-да. И это же гениально абсолютно. И головами ну, качает. Да-да-да. А если в сочетании с этой, ну, тут очевидно, что есть над чем работать. А это я уже сейчас из головы могу дальше придумывать вот такие вот высказывания. Блин, вот приходит дамочка, а ты вот астролог, астролог, неважно кто. Ты, типа, психолог-консультант, ты не называешься психолог-консультантом, потому что пользуешься ненаучными методами. И к тебе приходит дамочка, и у тебя есть, в сути, на самом деле, четыре варианта, по поводу чего она тебе обращается. Там, карьера, деньги, здоровье и, не знаю, и семья. семья. все четыре штуки. Да ты на глаз можешь примерно определить, по какому вопросу она пришла. Скорее всего, у нее высадят все четыре вещи будут, и ты, если более-менее наблюдателен, но, так, значит, имплицитная наблюдательность, более-менее эмпат, то есть ты можешь там оценить состояние человека, и ты не сразу лезешь с интерпретациями, а послушаешь, что ты можешь вот таким образом а, себя проявить. Однако, для того, чтобы была некоторая конкуренция, я думаю, что мудрые люди, которые зарабатывают миллионы и показывают их по телевизору, они используют ряд трюков. Например, Леор Сушард, Да-да, Леор Сушарт, да, да. Леор Сушарт э, Леон, Леор Сушарт, э, как этот Ложка Гнут, Уригеллер Ури и прочие ребята, которые успешны, они на телевидении, они регулярно показывают свои, типа, паранормальные способности, но мы все точно знаем, что это фокусники. Ну, тот же... Ури Гейер заявлял, что он экстрасенс, Леор Сушарт не заявляет, он так аккуратненько обходит эту тему, Да, потому, потому что... что он позволяет другим людям думать, что он обладает сверхспособностью. Да, он отказывается в этом признавать, он задает уточняющие вопросы, он просто научен опытом, потому что Ури Геллер-то в итоге попал, когда попал на проверку, этого все равно было недостаточно, и поэтому он очень мудро ничего этого не говорит, чтобы к суду его не призвали, что в 21 веке можно получить и по щам за такие вещи, которые совершают. Ну, Леор Сушард, он все таки в шоумен, а не целитель. А вот целители могли Ну, и разоблачать попасть. его никто не будет, потому что <с <с что разоблачать, если он не заявляет, что у него способность? Да, он очень хорошую позицию для себя выбрал. И я уверен, что он не верит в свои сверхъестественные способности, то есть, знать технологию, которая за этим стоит. Угу. Ну, ты, кстати, есть у нас на канале твоя лекция, называется «Мама и экстрасенс». Я, наверное, ссылку добавлю в описании. Да. Ты как раз разбирал пару трюков Леора Сушарда. Да. Я могу тебе знать, что рассказать? Я могу тебе рассказать о том, как почему я приехал в Питер. Я приехал в Питер, чтобы изучать здесь биополя и биоэнергетику. По фамилии Розов есть такая книжечка. Там очень убедительный изначально фокус идет в том, что есть биополе. То есть ты должен растереть руки, чтобы они прям были горячие. Ты должен сдвигать их вместе. Ну давай, ладно. Короче, ты должен очень сильно тереть руки, главное, чтобы они были теплые. Интересно, слышно, на, камеру, на, на микрофон а или нет? На эти три руки, трите ваши руки. Я хочу сразу предупредить, что этот фокус получится только у тех, у кого есть некоторая предрасположенность, предрасположенность к считыванию биополей. Окей, натерли, а теперь мягкими пасами задвигайте латоник друг к другу, мягко, как будто вы пытаетесь охватить какой-нибудь вот мячик. Вот я не знаю, как у вас, но у меня сейчас я чувствую, что я вот реально чего-то касаюсь, то есть я чувствую такое отталкивание в своих руках. Ты, наверное, не чувствуешь? Не а чувствую. давай вот дотронься до моей руки. кого рука теплее? У тебя теплее, кстати говоря, рука. Подозрительно. Но это означает, что я просто лучший экстрасенс, чем ты. Это у тебя точно получится. Потренируйся несколько раз. Весь, весь смысл заключается в том, что это основное упражнение доказывает, что есть биополя. Можно точно так же снимать такой вот, такой фон с хлеба, с головы, из другого человека. По смыслу, это восприятие тепловой энергии, которую излучают руки. На холодной руке ни у кого это не получается сделать. То есть, если я их опущу. Вот у меня есть ряд тренировок, я могу получить это ощущение, плюс там чуточку внушения. В общем, это вот то, что было написано в книжке. У меня сразу там, ну не сразу там, на третью, четвертую попытке получилось, и я подумал, о, крутая штука, поступлю на психологический. Когда я приехал, значит, переехал уже в общагу на Новоизмайловском парк Победы. Там, значит, есть отдельный такой обезьянник, где держали студентов, которые приходили после часа ночи в общагу. А еще там можно было снять помещение. И когда я туда приехал, там вот буквально в октябре, была лекция этого Розова, которую я в Риге читал. Только читал, а потом ее была лекция. Я пошел такой офигеть, сейчас познакомлю сразу со своим, типа, грубо говоря, кумиром. Вот у первые 30 страниц получилось сделать вот фокусов, а остальное у меня же не получалось. Я думал, что мне нужен сенсей, который меня этому обучит. Там много таких вот есть книг, которые я читал. И когда я вот туда пришел и начал с ними знакомиться, то есть там была общая лекция, мы делали эти упражнения, это было супер тепло, там встала женщина и говорит, вот я вижу там розовые каналы, я вижу синие каналы. И чуваки э, не впервые им, видимо, такое слышать. Они сказали, ой, мы вас называем дикими экстрасенсами. То есть люди со способностями, которые уже, но еще не умеют управлять своими силами, вам обязательно нужно наш, на наш курс. При этом все забавно, что они еще все втроем, преподаватели, были в очках. Хотя у них как раз-таки пропагандировалась эта вот нарбековская история, что можно исправить зрение. Им задали вопрос, а если вы такие, типа, крутые, можете управлять своим здоровьем, почему же вы все в очках? Они сказали, что вот мы с утра подкручиваем себе диоптрии, а к вечеру мы уже там не тратим энергию, просто надеваем очки. И в один момент я понял, что передо мной какие-то мошенники, вот когда их ты face to face видишь, и что уже... Они тебе втирают очки. Да-да, что они мне пытаются какую-то пыль в глаза кидать. Но, собственно, к вопросу этой женщины, видит ли она эти каналы или нет, я думаю, что видит. Потому что, а, людей, испытывающих галлюцинации, достаточно много. Б, людей с психическими разными заболеваниями, достаточно много. С, людей, которых легко убедить в том, что есть биополя, достаточно много. Пример из интервью феи. Фея говорит, биополя не существует. уже скажи, это, это очень странно звучит, интервью феи. А, интервью. Олег Фея, это мой друг, физик, который был недавно на серии интервью премии Гарри Гудини, и он общался со стру... Со стру... с экстрасенсом. Она, по-моему, экстрасенс-астролог, неважно не в данном случае. Она сказала следующее. Вот вы, Олег, говорит, утверждаете, я там не прямая цитата по смыслу поймете вы, говорит, утверждаете, что биопаление существует, а что тогда измеряют мои приборы, которые у меня есть, если я вот к вам поднесу, он покажет ваше биополе. Объясните мне, что же он изучает? Ну, и Олег так интеллигентно сказал, слушайте, ну, второкурсник может написать программу, которая будет рандомно показывать ваше биополе, потому что я вот ходил, фотографировался на ауру раз, пришел через пять минут, сфоткался, другая аура. Типа, что это вообще за прибор такой, который не может показывать тебе постоянный результат? Какая, ну, типа, в чем прикол тогда, если у тебя нет диагноза, однозначно, в длительном времени. И она не поняла эту мысль, но так немножко интеллигентно сказала, не впрямую, что типа вам просто толкнули хрень, и вы в нее поверили. И вы не воспользовались научным методом, чтобы проверить, правда это или нет. Но она была в этом убеждена, что вот оно что-то измеряет. Когда она крутила свою эту палочку, выручалочку, которая определяет энергию воды. То есть, там пытались быстренько провести экспериментик, но не вышло, надо было соображать э, заранее. То есть, она, может быть, и сама уверена в том, что у нее там вода одна более заряжена, другая менее заряжена. Но мне есть впечатление, что она ощущает, что ее что она вот на заряженную воду больше крутит свою эту палочку-выручалочку. То есть это опять демонстрация какого-то фокуса. Она приносит свои фотографии со своими людьми, показывая. Я думаю, что рано или поздно, точнее, год, через год, через два, люди, которые сталкиваются с тем, что они ни хрена не умеют предсказывать, или у них получается, то супер редко для того, чтобы набрать своих клиентов и убедить других людей, находят трюки, которые они вот регулярно могут продемонстрировать. И на большую часть людей это влияет. То есть, если бы мы пытались теми же самыми экспериментами найти у себя способности, мы бы не нашли. Потому что у нас есть такая скептическая призма, грубо говоря. Да. А они живут в мире изначально, который был в магии. У них там заставлены книжки. Они, наверное, не читают ничего, кроме там, экстрасенсорики их худлито какого-нибудь. И они считают, что это как бы все правда. И даже, как сказать, делая трюк какой-то да. простой, они могут не понимать, что они делают трюк. Да, они могут приписывать это не своим волевым усилием, а некоторому духу, который в них вселяется и помогает, и направляет ее руку. Да, это можно так проинтерпретировать. Это зависит от кода, в котором живет, от нарратива, если угодно, в котором живет человек. Даже если у него иногда закрадывается смутное сомнение, а не мухлюю ли я сейчас? То есть это как бы такая неочевидная вещь, как с палочкой, ручалочкой то оно может как-то интерпретироваться в пользу самооценки другого человека. Мне просто кажется, что это такой миф, рожденный в научпоп-среде, ну, научно научпоп-среде, условный миф, про то, что люди, которые такие экстрасенсы, они либо мошенники, либо очень глупые. Они могут быть просто сумасшедшими. Ну, либо, окей, okay, либо мошенники, либо сумасшедшие, либо очень глупые. Так. Вот. Мне кажется, это нарушает. То есть когда такой, такой скептик, он встречает какого-то сторонника эксцентрики, там, не знаю, приходит в гости к родственникам, и там, не знаю, какая-нибудь бабушка там, седьмого колена рассказывает, что она вот, там гадает по кофе, не знаю. Mm -hmm. вот. И. Ну, допустим, допустим, не просто гадает по кофе, профессионально гадает по кофе. Она зарабатывает этим. Yeah. То есть какая-то там лучшая гад гадалка деревни. И.. У такого скептика, у которого есть иллюзия того, что люди примерно мыслят одинаково, он может посчитать, что эта бабулька обманывает. То есть она понимает, что она делает фигню, но она обманывает людей, зарабатывает на этом бабло, на бедных, несчастных людях, кто ей доверяет. Окей, okay, может быть. Вот. И на мой взгляд, это... То есть если мы, там условно говоря, хотим каким-то образом там переубеждать людей, ну, если мы не просто вот, наш этот научпоп, что yeah. у себя там, в сфере... Там любители науки общаемся, а если мы уходим куда-то в мир, пропагандируем там критическое мышление, науку и все такое, если мы не будем понимать, как мыслят вот такие другие люди, с другим мировоззрением, выросшие в абсолютно другой среде, нам будет сложнее с ними наложить как-то диалог и пытаться их оттуда вытянуть. То есть, если мы не понимаем их картину мира, соответственно, мы их из их картины никак не вытащим. Ну, ты... Видишь, воспринимаешь себя как спаситель. Не-не-не, это я просто условно говорю. Это я специально пафос нагнал. Okay. Я на самом деле так не, не воспринимаю. Я могу над такими людьми угорать, смеяться и обзываться. Во-первых, по поводу умных и компаний. Значит, Увлечение спиритическими сеансами было абсолютно нормальным в одних самых образованных кругах. Месмеризм или влияние биополя на биополе было сделано человеком далеко не глупым который смог много чего сделать, соответственно, месмер. По сути, когда мы слышим возражения самих там, этих э, верующих, так скажем, в, по поводу, когда ученые говорят, то есть у них какие основные возражения, как это звучит, да ваши ученые, собственно, и подтверждают. Что и есть... ваши ученые ничего не знают. А мне, типа, вот мне пофигу на эту вашу статистику, у меня работает. Да, это типичная история астрологов ближайших нам. И при этом они еще могут сказать, нет, ну я скептично вообще отношусь к тому, что делаю, но вот оно же реально работает, значит, там что-нибудь есть. Ты абсолютно прав, что люди примерно думают одинаково, но я поправлю, мозг у людей работает более-менее одинаково, хотя и есть разные виды отклонений. И то, что по факту они наблюдают одно то есть подтверждает их гипотезу, а вокруг говорят другое, тут просто человек становится в патовую впатовую ситуацию. Либо признать, что я не прав, а другие правы, либо признать, что я прав, и убрать других. Психики с маленьким объемом проще перейти к первому. То есть сказать, что другие не правы, я прав, потому что вот он уже перед моими глазами, это для меня убедительно. И заменить себе социальное окружение, чтобы оно не травмировало психику то есть заменить там общество скептиков, поменять на общество астрологов. Либо заразить нейтральное общество верой в астрологию, как это иногда делает, как-нибудь Мамка, которая вышла на пенсию, и ищет тебя компанию, и находит единственный способ общения с другими людьми, это вот обсуждение астрологических прогнозов. Я тут могу маленькую ремарку сделать, что может быть и наоборот, что человек из эзотерического окружения внезапно понимает, что это все фигня, и тоже отказывается, но меняет круг общения, что у него пропадают друзья, которые верят во все это, и ему нужна новая социальная среда, он заменяет там своих эзотериков на условно скептиков. я бы сказала, что это паранормальный случай, довольно редкий. Но вот у нас... Одна есть, это не, не пример, это не аргумент. А вот а у нас есть человек, который изменил, согласен, но это то же самое, что с астрологическим прогнозом. А вот у, на... а у меня сбылось... Да нет, в обществе скептиков, в принципе, довольно много людей, которые, ну, пришли в как там это движение, условно говоря, пройдя такую трансформацию из как веры дол... в какую-то фигню. Как долго они были верующими в какую-то фигню? Ну, Кирилл Алферов, который основатель да. общества скептиков, он фактически с самого детства и лет до 30 верил в эзотерику. С самого детства. Ну, <с с дет... Самое детство это не аргумент. У Все него сына, делают... семья а, очень сильно в это включена была. Он читал книги, он был на лекциях. Окей. Okay. Алексею Водовозову было достаточно трех месяцев, чтобы понять, что биорезонансная терапия это хрень собачья. Но это он понял, а как много этим пользуется. То есть, это скорее какой-то паранормальный, опять же, случай, когда возвращаются обратно. Почему изначально люди в это верят? Потому что это вот в окружении. Потому что веры в эзотерику, паранормальный, естественно, телекинез и прочее пропагандируется из всех дыр. Из всех дыр, еще мы иногда забываем, что даже если, вот написано художественно, ну, типа кино. Художественное кино рассказывает о призраках. И стоит людям показать художественное кино о призраках, как они начинают сразу гуглить, а нет ли у них признаков дома. Хотя их предупредили. Художественное кино. Из всех дыр это все ползет, поэтому большинство из нас верующие. Как раз-таки любопытен, а я считаю, что это вот как раз мутация, которая интересно имеет, почему люди из верующих, а мы находимся в 2018 году, верующих людей, переходит обратно в неверующих, потому что изначально, я думаю, что мы все были крайне неверующими относительно там, своих сверхъестественных способностей, мы были надеющиеся, разве что. Вот, вот как так произошло, что мы в этом всем усомнились? Винят скептиков греческих, винят э, Декарта, вот кто запускал мемы, а все остальные плеяда, она же стопила за это, и мы вот находимся в 99,9% дискурсе, где у тебя есть верхъестественные способности. И оно еще и подкрепляется обычными фразами: типа: в следующий раз будет лучше, давай попробуй еще раз, да, все будет хорошо. Авось, и это все подкрепляется. Поэтому мы скорее являемся странными существами относительно человечества, что мы перестаем верить, находим какие-то границы. Это, мне кажется, любопытным трендом. Последняя тема, которую я хотел бы затронуть. Смотри, есть битва экстрасенсов, так. есть саентология, есть секта бога Кузи. Угу. И люди изначально, то есть понятно, что все это шоу, саентологию Хаббард придумывал, чтобы получить, заработать бабла. На битву экстрасенсов идут люди, вот в последнем, во всяком случае, сезона, которые не имеют никакого отношения к экстрасенсорике, ну, к к миру экстрасенсорики. Они никогда этим не занимались. Там какие-то... У Миши Лидина вышло видео про новых участников. И там какие-то бывшие квенщики, там актеры, еще кто-то. Они туда идут просто потому, что их туда берут. Они могут подать, типа, красиво материал. Потом, после всех этих шоу, у них начинается практика, у большинства из них. Что само участие в шоу — это определенный определенные ступень в своей карьере Отличная можно сделать бизнес-модель. С третьего Да. То же самое было у Хаббарта, а, то же самое у многих там сектантов, у какого-нибудь этого Джима Джонса, которого там... Это секта, где там тысячи людей с собой покончили uh -huh. в 15 веке. Джон Стауни. Джон Стауни, да. И у меня интересует такой вопрос. А, еще вот эти участники битвы экстрасенсов, некоторые потом приходят на премию Гудини и пытаются... Да. да что-то там, получить еще миллион к своим, 10 миллионам, не знаю, за сеанс. А... Бесплатный пиар. Да, и вот мне интересно, есть ли такой феномен, что человек сначала а, делает что-то не всерьез, то есть Хабар придумал, он осознавал, что он придумывает религию с нуля. Mm -hmm. а, участники битвы экстрасенсов, а, большинство из них осознают, что они актеры, у них нет никаких способностей, они идут раскручиваться. Mm -hmm. Может ли такое быть, что вот эти люди, получая большое социальное подкрепление, то есть он актер, он э, битву экстрасенсов, там, не знаю, выиграл, какое-то место занял, у него открывается практика, к нему начинают идти люди, он вам что-то говорит, а они ему потом пишут благодарности, они приходят, говорят, типа, как круто, спасибо большое. Угу. И у них копится, копится, копится вот такая череда этих людей, и может ли в какой-то момент человек, вот этот, будучи изначально условным таким мошенником, поверить? Что блин, так, а может, это действительно что-то такое у меня есть, и может это как бы все неправда. Я не обманываю людей, а на самом деле помогаю. Посмотрите, сколько довольных. Может. Значит, разберем, начнем с Хаббарда. Хаббард предлагаю смотреть на саентологию, как и на любую религию, как будто это ролевики. У них есть своя вселенная. В чем прелесть ролевиков? В том, что они точно знают вот, разделение их фантастического мира, властелина колет, условных, и их реальной жизни, потому что они переодеваются, у них есть атрибуты специальные, у них есть болище. все, и в этот момент они начинают себя вести уже по правилам своей вселенной, когда они переоделись и выехали. Значит, а религия изначально задает тебе формат, что это не художественная, это более-менее правдивая история, но тебе нужно какой-нибудь атрибут обязательно иметь. Это, ну, основной психологический атрибут – это идентификация вот, с этой картиной мира. Значит, Хаббард, он сам по себе, по сути, автор, который создал Вселенную, то есть он мог бы быть толкиеном таким, вот, толкиен мог бы быть таким, сказать, чуваки, теперь наши игры строятся по-другому. Вы знаете, вы никогда не останавливаетесь играть, потому что весь мир – это на самом деле властелин колец. И как любой автор, конечно, он осознавал, что он придумывает, он угорал по поводу того, что люди в это все дело верят, он этим пользовался, и, возможно, есть такая вероятность, что он мог в один момент забыть. Память, она такая вредная штука, а под старость лет и еще самооценка с кучей подкреплений в один момент память может вытеснить, как ты это все придумал, реально очень многих вещей ты можешь уже не помнить, откуда какая мысль появилась, и помогает тебе это использовать себе во благо. Битва экстрасенсов. Блин, вот крутой был бы проект, предложение Алексея Навального. Снимите бэкстейдж своими силами. Потому что я сейчас спекулирую. Я просто верю, что так наверное есть. Они когда набирают людей, подбирают, смотрят на всякие параметры и так далее, они заставляют их подписать договор о неразглашении. Как любые телевизионщики, что-то заставляет тебя подписывать, если тебе идет какая-нибудь точно оплата. Значит, у них бизнес-проект, наверное, работает следующим образом. У них есть свое шоу, и у них есть частная практика. Они раскручивают конкретных людей и снимают мзду. У них эти экстрасенсы, по сути, переменные. Они сделали свой центр экстрасенсов, Я хз, как они их продвигают, но наверняка эти все экстрасенсы, они спродюсированы. И очень интересно было посмотреть бэкстейдж, как значит режиссер дает команды, подсказывает и так далее. Как человек, который пару раз был на съемках, то, что выходит на телек, я могу сказать, что там никогда не обходится без слова стоп. Даже если это пятиминутное выступление, там есть всегда режиссер, есть сценаристы и не один целая команда, которая пишет значит что происходит дальше они этих экстрасенсов вероятнее всего берут вот как музыкантов свое как музыканты в свое продюсерское агентство и возможно каким-то образом они начинают их раскручивать там принимают решение идут на этого человека клиент или не идут там, у этих же экстрасенсов по 500 тысяч подписчиков вконтакте и наверняка обращаются за помощью и как... я бы я бы на месте битвы экстрасенсов точно бы пытался на этом заработать денег потому что это типа, идеальная модель Значит, почему люди приходят на премию Гарри Гудини? Во-первых, они, может быть, действительно сами начинают верить, может быть, там какие-то... Вот бывают тупые совпадения, и ты думаешь, что сначала это постановка, а ты видишь, что это изначально все постановка, а потом ты доходишь до момента, что, блин, а у тебя начало получаться. Потому что за съемочный день у тебя разок, да, и получится. Может быть, ты еще как-то имплицитно обучаешься каким-то вещам, начинаешь подмечать больше вещей. Или тыкай пальцем в небо, тыкнул в синичку, и так просто случилось. И они решают проверить, срубить бабла. Но наверняка, когда они принимают решение пойти на Гарри Гудини, вот я сто процентов уверен, что те же самые КВНщики подумают, блин, а если я зафакаплю? Вот взвешивают риски. Вот что будет, если я не пройду? А ничего не будет, если ты не пройдешь. Вот по факту ничего не будет. А тебя и так никто не узнает, а у тебя узнает очень ограниченное количество людей. А, тебе это ничего не стоит. Это интересный опыт. А что будет, если у тебя получится? На шару, как пальцем в птичку. Блин, да ты станешь вселенской знаменитостью. У тебя сразу такую регалию прошел. Премию Гарри Гудини. Еще и лям Рублей вверх. Поэтому я понимаю, если вы знаешь, вот есть только положительное подкрепление, если бы экстрасенсам дали бы еще и отрицательное подкрепление, типа, а если вы зафакапитесь, мы вас жахнем, вас там 70 вольт. За каждую ошибку вы будете получать удар током, начиная от 15 вольт и заканчивая 440 вольт, только ожог останется. Готовы на такое? Вот тогда мы посмотрим на то, как у них сильно уверенность падает, потому что они не уверены в себе, как мне лично кажется. Уверены в себе вот адские, конечно, чуваки, у которых просто головы нет. Но тот же астролог, с которым Головина общался, ну вот давай проверим, давай вот только будут, тебе дадут миллион рублей, или тебе отрежут один палец. Вот если ты не угадаешь по факту, вот тогда мы с тобой и поговорим. Эээ, и вот это я понимаю, было бы испытание, чтобы было, и за и против, как... Сколько -то? просмотров и лайков-то? О, да. Вот это я понимаю, было бы драматично сделать. Слушай, а было еще по телеку какой-то какая-то программа ученые против экстрасенсов. Была команда ученых, там были психологи, физики, психологи, физики и так далее. Была команда экстрасенсов. И ученые всегда выигрывали, но со счетом типа 5-4, там, проигрывая там 2-3 и прочую всякую штуку. Но вот я уверен, что там идут и туда, и туда могут идти подсказки. Наверняка так и есть. Телевизионщики не будут рисковать ни одной минутой своего времени. Это все бабло. Чтобы сэкономить, все пишется под сценарий. Но вероятность того, что есть безумцы, которые в это верят, и те, которые смотрят и начинают в это верить также, переписывать себе, я думаю, что такая доля минимум 1%. А 1% это дофига россиян. Это больше миллиона россиян. Это вот это, мне нравится просто панченовский пример, где ты просто считаешь все примерно по 1%. 1% шизофреников. Даже если один процент, это целый миллион уже, больше, больше намного, 1,7. Полпроцента, да уже, блин, все равно нифига не меньше, да, 500-700 тысяч. Ну вот сколько на? Одна десятая процента, это получится 100 тысяч людей. Блин, 0,1 процент, 100 тысяч, давай их еще сократим. Ну вот будет ли считаться ненормальным, если будет тысяча человек считать себя экстрасенсами? Наверное, мы бы как скептики считали, что мы бы это тысячу человек бы нашли здесь в городе, потому что они иногда еще бывают активными очень часто. Но у нас еще своя определенная такая камера, мы чаще сталкиваемся с таким. Да, да, поэтому по факту мы находим просто людей, которые находятся в суперкраях нормального распределения, редко попадаются, как, собственно, наверное, я думаю, что и мы потому что там остальным 90% до каких-то сверхъестественных способностей паранормальных далеко. То есть ты им задаешь вопрос, вы верите в том, что они у вас есть? Они ответят, да, я верю, что они у меня есть. Ты начнешь уточнять, что имеется в виду, и оказывается какая-нибудь фигня, что иногда человек хорошо чувствует настроение своей собаки. Хотя, вроде в теории, так сделать нельзя. Более того, очень важно, чтобы люди верили в свои сверхъестественные способности, потому что это то, что движет в принципе, мечтателей и ученых. В том, что у нас получится сделать то, что никогда у нас до этого не получалось. Мы возлагаемся на слепую веру в плане того, что ну так вроде и выходило раньше, но то, что так выходило раньше, не означает, что так произойдет и в будущем. Но мы такие, ну а какой у нас выбор? Либо не делать, либо делать. Поэтому будем верить и делать. Там, мы верим, что сядем на Луну. Они же не знали, что они сядут на Луну. Они уходят в... А, а, почему они верили? Потому что математика сходилась, сходилась. То есть там был очень убедительный аргумент, математика сходится, и опыт как-то более-менее сопоставляется. А у людей, которые верят в свои силы, у них убедительный аргумент. Ну, про это же много пишет книжек, про это же ученые говорят, и у меня пару раз даже получалось. Вот фундаменты, на которых они стоят. И тут к вопросу о конвертации... Ты можешь спорить с личным опытом и пытаться его интерпретировать, но это заведомо ложная позиция, если человек не готов. Как в обществе анонимных алкоголиков, общество анонимных экстрасенсов можно было бы сделать. Первый шаг – признай, что это может быть проблема в плане алкоголя, что у тебя есть эта проблема. И здесь да, признай, что есть другая точка зрения, давай я тебе разъясню и дальше засмотреть, насколько он этот ресурс способен свой распределить. Но скорее всего он убедится в своих убеждениях просто потому, что, блин, ну, речь идет о 001% людей, которые фиг поменяют свое мнение. Упертые, как бараны, и это нормально. Ну да, получается, что как экстрасенсы верят в свои сверхспособности, как начинающие писатели и режиссеры верят, что они сделают великие произведения искусства, да. как ученые верят, что они сделают великие открытия. Также и скептики, и критические мыслящие активисты научпопа верят, что когда-нибудь они. Когда-нибудь здравый смысл победит. И все это. И, иначе все зачем? Иначе все зачем, да. И а тут есть маленькая еще штучка: Смотри: есть деятели, так скажем, бойцы научпопа, а есть организаторы научпопа. Вот и у меня есть легкое ощущение, что чем дольше ты в организации научпопа, тем меньше ты начинаешь верить в том, что что-то вообще выходит положительное. Это... Вы, вы, вы, подожди, нужно здесь оценить, что ты оцениваешь как положительное если В плане, что мы победим. А, ну окей. Остаётся только, знаешь, вот вера в том, что если мы перестанем что-то делать, то баланс белого и черного будет нарушен. Потому что если ты откажешься, а они не откажутся, а их фиг откажешь, они будут занимать больше ниже поэтому это вечная битва которая никогда не заканчивается мы знаешь как застряли вне сурка вечные э, вечные битвы ну и рано или поздно научпоповцы просто как наблюдение когда выматываются когда их ожидания не оправдывается ожидание в том что там типа трезво здравомыслящих и скептиков станет больше не оправдывается то мы начинаем как охотники терять энергию и терять силу и здесь вот либо ты слепо тупо начинаешь верить в том что Блин, друзья, другого пути нет. Либо ты начинаешь сдаваться, складываешь ручки, как это иногда бывает в несложные, когда ты не поел, не выспался. Говорит, блин, это все бессмысленно, ничего не буду делать. Вот, надо, видимо, держаться за поля веры. Потому что доказательств у нас то, что мы что-то получается, пока что недостаточно. Я смотрел телеканал Спас, и параллельно я читал Орегоника. всемирная история. Короче он описывает следующую историю, что Будда сидел под деревом и пытался понять э, там, законы мироздания, и у него получилось, он просветлел. Значит, одновременно я готовился к своему новому там, стендапу и читал следующую историю про психолога Уильяма э, Джемса, который накурился опиумом, понял все законы мироздания, протрезвел, забыл, в чем же суть была, опять накурился, Uh, решил записать, записал, протрезвел, прочитал, все написано, uh, прочитал, что написано. Все пахнет нефтью. Просветлел. Что в наркотических состояниях, когда ты, типа, все понял, наконец все сложилось, по факту это просто эмоциональный фон. Но за этом содержательно нету. И третье, я смотрел телеканал «Спас», где чувак сказал следующее. Я вот был раньше неверующим, но я начал читать много библейских текстов, мне приводили массу доказательств. В храме там бабулечка, которые приходили молились, у нее было все записано под строчку, кто там избавился от онкологии. И я иногда прозрел. Я увидел. Я увидел во всем Бога. Похоже, что у мозга... Сорян за такую суперспекуляцию про этих мозга, но просто мысль забавная. Буду как Абрахам Маслов. Значит, что у мозга есть такая функция, которая называется «ай ебись. В чем смысл? Ты очень хочешь во что-то поверить, у тебя внутренний скептик, трезвомыслие и культуры не позволяет, но это жрет много энергии, и мозг такой, блин, дай, ладно, ничего страшного не будет. Хочешь верить в то, что есть Бог? Допущено. Главное, корми меня, побольше сахара. И вот поэтому некоторые люди такие пузатенькие, глютен, потому что мозг то, ой, я начал верить в Бога, а теперь я такой толстенький. А, хорошо, там ты понимаешь, связка, связка. биологизаторам понравится такая гипотеза. Короче, есть, похоже, какой-то механизм, который позволяет вот сломать наш э, энергозатратный скептицизм и заставить нас верить. Во всякую чушь в том числе. Ну и в хорошие вещи. Мне кажется, разговор про то, что скептицизм энергозатратен это еще отдельная большая тема. Я буду тебя пригласить еще раз в наш уютный подкаст. Да. Будем разговаривать и худеть. А, на этом мы заканчиваем наш восьмой выпуск. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все передадим Виталию, или он сам их посмотрит. Я, я не читаю комментарии, потому что по закону одного процента пишут постоянно люди, которые хотят засрать. Так что, знаете, я буду читать комментарии, если Володя скажет там как минимум на 5 грязных комментариев одно спасибо. Так что говорите спасибо. А, мы не против. До новых встреч. Пока.